Приветствую тебя уважаемый посетитель моего сайта Меня зовут Дмитрий Альмасов Я являюсь автором данного обучающего материала Рука помощи Эту гениальную систему я разработал не так давно Я сомневаюсь что вы найдете что-то подобное в интернете Вот он действительно работающий курс системы Рука помощи В качестве доказательства я сейчас зашел В свою платежную систему WebMoney Обратите внимание что это действительно Мой электронный кошелек А не очередной скриншот где все замазано И заляпано Сейчас на моем счету 94 тысячи рублей и чуть больше тысячи долларов. Эти деньги я заработал за 32 дня. Чуть больше месяца мне это обошлось исключительно по своей системе. Также обратите внимание, что денежные средства на мой счет поступают ежедневно. И эта планка не падает ниже 7 тысяч рублей. Сегодня у нас 4 июня, а деньги уже на моем счету. Деньги можно выводить как на рублевой, так и на долларовый счет. А также вывод производится на Kiwi кошелек и прямиком на вашу карту. Одним словом, кому как удобней. Собственно, что входит в сам курс. В курс входит 4 подробных видео урока, подробное описание в PDF формате, а также все мои контактные данные. Останутся вопросы, обязательно пишите мне на почту, стучитесь в Skype, разберем все ваши вопросы нюансы собственно как работает система мы будем работать семью сайтами да да вы не ослышались именно семью не один и два не три сайта а именно семь один сайт это где мы будем выводить свои честно заработанные денежные средства а остальные это где мы будем производить настройку и делать необходимые манипуляции для полной автоматизации Сделайте свой выбор прямо сейчас, выбор между ежедневным поиском редких достойных предложений по заработку сети и ежедневным подсчетом денег, которое будет зарабатывать вам данная система. Запомните свой выбор, если он будет правильным, то он перевернет вашу жизнь с ног на голову. А теперь сделайте правильный выбор, только самые быстрые и смелые заберут данный курс за такую смешную цену. На этом у меня все. Больших вам заработков.